Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим разговор о капитале Карла Маркса. И речь у нас сегодня пойдет, наконец, о последней части первой главы, которая озаглавлена «Товарный фетишизм и его тайна». Мы в прошлый раз поговорили с вами о том, как Маркс, выделяя два фактора товара, просвеживает затем некую внутреннюю диалектику формы стоимости вплоть до денежной формы стоимости и вот внезапно он делает казалось бы не совсем относящиеся к этому внутреннему развитию экономических категорий отступления говоря о том каким образом в сознании участников товарного производства искажается предстоящая им реальность капиталистического общества но мы увидим что делает он это конечно же не случайно и вот э, Маркс задается вопросом, связанным с некой таинственной природой товара. С тем, что товар предстает участникам капиталистического общества в качестве чего-то загадочного, магического. В качестве некоторой чувственно-сверхчувственной вещи. В товаре, конечно, нет ничего таинственного в качестве потребительной стоимости. В этом случае товар просто некий предмет, Материальный объект, который удовлетворяет какую-то потребность. Нет в нем ничего удивительного и странного. И в качестве продукта труда, тем мы понимаем, что люди изменяют окружающую их природу, подстраивая объекты природы под свои нужды. Таинственность товара заключается в его самой товарной форме, форме стоимости. Ведь продукт некий, который мы обнаруживаем, в себе содержит одно свойство, которое никак не связано с материальными свойствами объекта, а именно ту самую стоимость. При этом разгадка этой на самом деле, загадки состоит в том, что стоимость это никакое не свойство объекта, стоимость это общественное отношение. Но тогда встает второй вопрос. Как так получается, что то, что является общественным отношением, воспринимается участниками капиталистического общества, как обычными участниками, так и буржуазными экономистами, как свойство, присущее самому объекту? Ведь можно разложить то же самое золото на атомы, и ни одного атома стоимости там мы не найдем. Тем не менее, для всех вроде бы очевидно, что золото как бы по самой своей природе дороже железа. Но для того, чтобы разгадать эту загадку, начнем немного издалека. Дело в том, что любое абсолютно общество, независимо от общественного устройства, основано на человеческом труде. Люди трудятся, люди производят необходимое им для жизни, вступают вот, по этому поводу в некие общественные отношения. Но вот в каждом обществе, в каждом типе общества есть разные механизмы того, как этот совокупный общественный труд распределяется между разными областями, разными предметами. Разными сферами общества, таким образом, чтобы общество могло произвести все для него необходимое. Вот таким вот, экономи... э, таким вот механизмом в капиталистической экономике является рынок, а именно рынок товаров. Дело в том, что каждый производитель в условиях частной собственности является как бы независимым от всех остальных. Он сам по себе производит некие продукты и в качестве товаров и несет их на рынок. И вот впервые контакт между этими частными производителями происходит именно на рынке. А это значит, что каждый частный труд, каждый отдельный вид труда приравнивается к другим видам труда, то есть выступает в качестве звена этого всеобщего человеческого труда лишь в рамках рынка и в рамках товарного обмена. Но из этого с неизбежностью вытекает определенная иллюзия. Иллюзия того, что люди свои собственные отношения, отношения, которые между ними складываются в качестве производителей, воспринимают как отношения товаров. Иными словами, общественные отношения людей подменяются общественными отношениями товаров. Товар становится чем-то, что, кажется, движется по своей воле, существует независимо от нас, входит в какие-то отношения с другими товарами, и мы не замечаем, что на самом деле в этом товаре мы видим лишь зеркало, в котором видим самих себя и свои собственные общественные отношения. На самом деле то, что здесь происходит, говорит Маркс, неотличимо от того, как, согласно философу Фейербаху, возникает религия, когда люди свою собственную сущность выражают в богах, и вот эти боги, которые являются порождением человеческого мозга, самим же человеком воспринимаются как что-то независимое от человека и ему противостоящее, даже над ним господствующее. И цивилизованный европеец может сколько угодно смеяться над какими-то условными дикарями, которые поклоняются каким-то фетишам, например, поклоняются каменным идолам. Но в своем отношении к миру товаров, в своем отношении к собственному экономическому окружению, этот цивилизованный европеец ведет себя точно таким же образом. При этом надо отметить, что товарный фетишизм возникает неосознанно. Никто это намеренно не делает. Как выражается Маркс, они это не знают, но они это делают. И вот этот бессознательный процесс, в рамках которого возникает товарный фетишизм, он развивается лишь в той ситуации, когда товарное производство становится главенствующим в обществе. Иными словами, когда подавляющее большинство продуктов труда изготовляются изначально как товары. Производитель уже на уровне производства понимает, что производит он товар этот не для себя, а потому, для того, чтобы продать его на рынке. Иными словами, исходя, он изначально уже ориентируется на его стоимость. А между прочим, в обществе происходит изменения. Производительность труда растет и падает, меняются производственные отношения между людьми. Но для конкретных производителей это воспринимается исключительно через колебания стоимости товаров. То есть стоимость воспринимается как что-то независимое от этих самых общественных отношений. И вот эта ситуация, когда люди по сути не видят за движением вещей и за отношениями вещей своего собственного движения, своих собственных отношений и называется Марксом товарным фетишизмом. При этом товарный фетишизм имеет глобальное значение в рамках капитализма. Все явления капитализма по большому счету подвластны этому фетишизму. Так, например, за э, такой вещью, как рента некой суммой денег, да, выплачиваем в качестве ренты. Мы замечаем, что в реальности имеется отношение между, например, капиталистами и землевладельцами. Точно так же, как, например, заработная плата скрывает за собой и подменяет собой реально существующий факт эксплуатации капиталистами рабочего класса. Но это, в свою очередь, означает, что вот этот вот раздел, посвященный товарному фетишизму, в нем Маркс, на самом деле, раскрывает тайну того, что вообще происходит в тексте капитала. А именно, за всеми отношениями вещей, вернее, отношениями, которые выглядят, для участников капиталистической экономики как отношения вещей, скрываются отношения людей и больших групп людей, то есть классов. Эта тайна товарного фетишизма выступает своего рода, как выражается Маркс, общественным иероглифом, который для самих людей, оказывается, не понят. Ближе всего, всего к разгадке этого иероглифа приблизились представители буржуазной политической экономики классической, которые обнаружили, что стоимость товаров измеряется затраченным на их производство трудом. Но так как они не видели альтернатив капиталистическому обществу, вернее не воспринимали его как нечто историческое, а не, как не, воспринимая его как нечто вечное и неизменное, то они не могли проникнуть в эту тайну. Марк же это делает и в капитале последовательно раскрывает ее на самых различных экономических категориях. Следует отметить, что в 20 веке, да и сегодня, товарный фетишизм приобрел просто угрожающие масштабы, превосходящие даже то намного, что было во времена Маркса. И общественность не могла это не видеть. И в результате возникает огромная литература, как философская, так и художественная, посвященная критике общества потребления, консюмеризма и всего такого. И в этом отношении такие разные... Литературные произведение, как, например, «Общество спектакля» Гиде Бора или «Бойцовский клуб» Чака Паланика являются продолжениями той критики, которую начал Маркс. Но при этом всегда стоит помнить, что Маркс подходит к вопросу экономически. Он говорит о том, что товарный фетишизм не является чем-то произвольным и случайным. Он является необходимым выражением товарного производства, необходимым следствием капиталистической экономики. А значит, никакой критикой невозможно разрушить эту иллюзию. Эта иллюзия будет сохраняться до тех пор, пока будет существовать сама капиталистическая экономика, или исчезнет она только с исчезновением этой самой капиталистической экономики. И лишь тогда, как выражается Маркс, когда союз свободных людей наконец обобществит средства производства и будет сознательно и планомерно. Использовать собственные производительные силы, иными словами, лишь тогда, когда человечество перестанет быть рабами общественных отношений, а станет их хозяевами, лишь тогда этот вот призрачная видимость товарного фетишизма, наконец-то развеется. Чего нам всем и желаю. До новых встреч.